Метричка идет и уйдет, Я останусь на несколько дней, Чтобы время прошло без забот, Чтобы встретиться с феей своей. Ее добрых и ласковых глаз Что боятся у меня на душе Может ей не хватает сейчас Что боятся у меня на душе Может ей не хватает сейчас Музыка Будем бить, ведь допить это значит уйти, как не хочется мне уходить, ведь допить это значит уйти, как не хочется мне уходить, Мать винче пьяная дочь, Лишь под утро вернется домой твоя половница всю ночь Мне дарила душевный погон. Ночь твоя половница всю ночь Мне дарила душевный огонь. Я уснул на чужой простыне, Словно путник уральских ворот. Осторожно так. Я мне, руки на плечи кладет. с снегом бюро, электрички недолго долго стоять, Я войду в этот сонный вагон. Чтобы завтра приехать опять, Я войду в этот сонный вагон, Чтобы завтра приехать опять.